Мы заказали 9 мовиков по одной демке Если в прошлом выпуске были только авторы из СНГ, то сегодня 4 человека будут из Европы Посмотрим, насколько сильно отличается их уровень, а самое главное — цены Суть ролика заключается в том, что я буду смотреть эти ролики впервые И после просмотра каждого я должен назвать свой прайс Если я попадаю примерно в точку, я получаю 1 балл Вы можете сыграть в эту игру вместе со мной Поэтому записывайте все ваши результаты и после чего напишите в комментариях, как вы ответили на эти вопросы Давайте посмотрим, какую демку я им отправил Чё, близко, справа Два. А Двое. Еще двери. Еще один. Машина. Nice. А убил? Супер. И выходит. И очко. Ой. Давайте приступать к просмотру мувиков. Ну а перед этим не забудь, пожалуйста, поставить лайк. Давайте наберем 15 тысяч лайков. Игорь, готов? Привет, привет. Да, погнали. Ласков. Очень долгий черный экран, но не буду продираться, вот. Смотрите, я тут замечаю очень странный момент за графикой. Как будто он ее не выкрутил. Я вижу пиксели, я вижу вот эти частички. То есть, это не супер лучшее качество, которое возможно. Очень красивые переходы. Плавное. Он показал все киллы, показал, как это было примерно, я понимаю, то, что это было красиво, uh, у него это получилось сделать, я думаю, то, что это такой простенький моментик, хорошая работа, которая должна стоить средний ценник Так, в итоге, я записываю, мувик номер один, я думаю, то, что это чел из Европы, какая может быть стоимость средняя в Европе, давай сделаем 30 долларов, Не, давай сделаем 20 долларов, Игорь, сколько это стоило? И сколько? Это Европа или санга? Так, ну что ж, насчет Европы ты угадал. Да, действительно, этот заказ был сделан на иностранной фриланс-бирже, а вот по ценнику немножко не попал. Не 20 долларов, а 12 с половиной. По сегодняшнему Кошмар. курсу 920 рублей. Это 920 рублей. Ну, честно скажу, за 920 рублей это очень хорошая работа. Поэтому этому MovieMicro большой респект. Так, следующая работа. Шок. АВП квадрокилл. Это выглядит как будто какие-то духи. Красиво, кстати. Очень красивая цветокоррекция, Игорь. Да. Видно, что поработал. Отличные звуки. Музыка вот прям сильно отличается от прошлой работы. Здесь прям объемная. Звуки, как будто фильм Кэмерона. Будто сводил Олег Милехин. Это вообще Ксиверон какой-то. Слушай, мне очень нравится работа, я хочу ее присмотреть. Вот этот мовик, я просто готов сейчас забрать себе куда-то в соцсети и закинуть. Как я это делал в 2014 году. Прям хорош, прям хорош, да. Я думаю то, что это работа из СНГ, потому что она очень талантливая. Эм. А вот по стоимости это уже другой вопрос. СНГ моя ставка. По стоимости я думаю то, что такая работа должна стоить полторы-две тысячи рублей. Игорь, сколько это стоило? Вот где я с тобой точно соглашусь, это то, что это действительно одна из лучших работ всего нашего сегодняшнего пака. Это меня расстраивает. Да, насчет... Это меня расстраивает, потому что у нас еще столько работы, а это уже лучше. Это... Одна из лучших. А, одна. Слушай, хорошо, одна. Хорошо, Там хорошо, будут хорошо. еще крутые. Вот И да, это действительно СНГ. Сделал ее мувимейкер Junior и попросил он за эту работу 1100 рублей. Кошмар. Джуниор, если ты меня смотришь, ты очень большой молодец. И за такие деньги делать это очень сильно. Джуниор это его никнейм или это его уровень работы? Это его никнейм. А, понял тебя. Но вот, работает не как Джуниор. Мувик номер три. Игорь, почему у меня роли включается в первую же секунду? Ни одного перехода. Скриншот, как будто я играю сейчас в CS. О, это, видимо, творческое решение такое. Ай-яй-яй-яй-яй, ничего не сделано пока что. Вот красивый был переход сейчас. Но просто не относится это коррекции. Появляется интермармока к чему-то. Ну, блин, мне абсолютно не нравится этот ножик, вообще, Дефолт нож показывает. <imprint> Слушай, мне работа абсолютно не понравилась, и я не готов за это заплатить больше, чем 300 рублей, чувак. А где же <пухость> ее сделали? Я не знаю, давай, давай Европа. Да-да, это действительно Европа, только вот по ценнику, к сожалению, не 300 рублей. А 12,5 долларов. Ну, это просто кошмар. Вы помните первый мовик за 920? И этот чел с таким же прайсом делает мовики. Это вообще нечто. Но тоже Европа, 920 рублей. Это не стоит того. А это талант. Стретняк. Ох, ух, что это. Это песочный Даст 2. Как фильм какой-то. Это СНГ, это СНГ 100%. Ну, они знали, они знали. Знали. То есть они знали, что это наш заказ, да? Да. Так, это уже, конечно, чит. Ну ладно. Как красиво. Really? Какие классные звуки. Мне так нравятся вот эти переходы с логотипом нашим. Посмотри, как приятно. Красота, красота. Чувак, это реально круто было. Слушай, это очень достойная работа. Она, точно, она, она точно из СНГ. Так, мовик номер 4. Я думаю, это СНГ и цена... Блин, она выйдет дорого, чувак. Я не готов отдать меньше тысячи рублей, мне было бы стыдно. Я думаю, эта работа должна стоить 2000 рублей. Ты, Ты готов говорит? удивиться? Боже, только не говори, что это 1000 рублей. 600 рублей. Чувак, который это сделал, пожалуйста, иди... Я надеюсь, у тебя все получится, чувак Но такие цены не делать низкие Это не стоит того, нужно дороже Талант Х2 а поддержал выход этого ролика проект CS File. Это сайт, где вы можете делать депозит любыми путями, но выводить только скины в CS GO. И на этом же сайте их приумножать. Для этого есть огромное количество режимов: Crash, дабл колесо, джик, пол, и минер. Последние два это новых режима. В минере вам нужно попадать в те точки, где нет бомбы, а в дефьюзе отгадывать те числа, которые загадал сайт. Если вас заинтересовало, то у меня есть промокод, который вам дает плюс 30% к депозиту на сайт. В секретном коде вписан вот это, и в реферальном вписывайте вот это. Все вы получаете бонус. Все ссылочка можно найти в закрепленном комментарии этого ролика. Красота! Красота! Как будто сейчас будет клип какой-то. Боже, как ты все испортил, чувак? Во-первых, mm -hmm. я вижу 14 секунд это очень мало. Ну, камон, 14 секунд. Смотри в этот момент, какой красивый пролет! И Бэм! Переход. Ты в курсе, что такое переход? Я хочу заново посмотреть, 14 секунд, это вообще ничего не понятно Длился бы этот мувик вот 2 секунды первых и все mm -hmm. А музыка без авторских? Я им всем сказал, ребята, а без авторских мое единственное условие Чувак, эта работа, я боюсь, что если это в СНГ, то это очень печально Я думаю, это Европа, а цена тоже какая у них средняя, 920 рублей Да, да ты во всем прав Они просто, видимо, берут один и тот же прайс на фивере и кайфуют Хотя уровень отличается в X5 Короче, не брать на, шест... на шестой мувик у меня хайп Опа, так, это уже интересно Это лучший мой, по твоему мнению? Смотрим. Давай Ладно, да, да, он лучший Какая травка Как? Это сурс второй или третий? Шищ, бро Какая тачка Как же Это та работа, которую мы ждали месяц? Ну, не месяц, но долго Мы дольше всего, дольше всего эту работу ждали? Да, да, они С... предупредили, такая работа будет делаться долго Это нереальная работа Это нереальная работа, чувак Конец говна, кстати. Резкий очень. Очень резкий конец. Но начало, это графика, это цветокоррекция. Очень достойно. Я думаю, это точно СНГ. Вот, а по стоимости я готов за это заплатить 3-4 костыря. Но я думаю, это будет стоить как раз таки вот 3 500. Моя ставка 3500 за эту работу СНГ, СНГ, наши цены, наши цены Давай ниже, Эрик, давай ниже 2800 Почти попал, полторы тысячи всего лишь, представляешь? Боже, какой рынок Это, это... полторы недели делать за полторы тысячи рублей Я не знаю, как они выживают с такими прайсами Ну, начало здесь такое Резкое, но жить может этой коррекции абсолютно нет все очень мрачно музыка без авторских прав какая -то. ну прям очевидно без авторских прав небо черненькое но оно такой немножко попсовое, мне кажется в общем мне работа не понравилась и как я, как я понимаю, у нас работа из Европы 4. Раз, два, три. Я не думаю, что это работа из Европы. Это, я думаю, все-таки СНГ. А по стоимости... Я думаю, 600 рублей это будет стоить. Слушай, вот смотри. У меня есть небольшое мнение по этому мувику. У меня есть ощущение, что это мувимейкер. Такой, знаешь, начинающий. Который совсем недавно начал делать мувики. И такой... Посмотрел на ютубе туториал, как там небо сделать, как где-то красивый пролет сделать. Но общего чувства, как сделать красивый мувик и прям полных технических навыков у него еще вот нет. Я с тобой полностью согласен, Игорь. И что касается цены и региона, давай я тебе скажу регион. Это Европа. Это последняя работа из Европы. И вот я тебя теперь хочу спросить. Не хочешь ли ты изменить мнение по цене? Конечно поменяю. 920 рублей. Не, а 1770. 1700? Просто... В блоке, он. но ну, это просто... но ну, это не может столько стоить Ну, в СНГ бы за такое брали сколько? 600 да, максимум Ну, конечно, брали. конечно Это реально джуниор Абсолютно джуниор Слушай, я Европе расстроен, честно У нас средняк был Европа Не стоит того Европа Не брать Европа И в блоке у Европы Это вообще нормально? Они по срокам дольше делали И по общению какие-то странные Не поздороваться, ничего не могут Ни вопрос какой-то задать В общем... Я тоже разочарован, мягко говоря, вот По крайней мере, этой биржей Возможно, где-то в Европе есть хорошие мувимейкеры За вот такой прайс Да, если И что, это... мы это все делали на фивере, правильно я понимаю? Да, да, все европейские заказы Это фивер Ой, мне уже нравится Ну, тут очевидно, что СНГ Очень красиво уже смотрится Необычная камера Очень резко включается музыка Ой, но это небо. <laughs> Слушай, ну атмосферно. Передает атмосферу какую-то, да. Тут тоже небо изменено, но оно изменено красиво. Короче, это самый долгий ролик у нас, как я понимаю. И он выделяется. Он слишком какое-то в глюках очень быстрая смена настроения мне она очень, на самом деле сейчас начало нравится это какая-то напряженка какая-то зона отчуждения и после чего начинается дискач это реально классно начинается просто бэтрип да, да да да да бэтрип я думаю, эта работа должна стоить полторы тысячи рублей. Нет, 1200 рублей. Моя ставка 1200 рублей. Перед тем, как э, озвучить тебе ответ, хочу сказать две вещи. Во-первых, небо действительно крутое. Часто, да, мувимейкеры меняют небо, но ставят туда просто космос. А тут чувак запарился и сделал оригинально. И второе, крик души всем мувимейкерам, которые нас смотрят. Я за последние пару месяцев заказал уже больше 15 мувиков. Ребята, скидывайте файлы, чтобы они вот на, на обычном компьютере открывались нормально. Пожалуйста, очень много лагов. И что касается цены, Эрик, ну, это... Просто похлопаю тебе. Рубль в рубль, 1200. Вау, стоит того, стоит того. Эй, что это за цвета? Не, мне уже не нравится. Боже, это графика как будто стендов. Музыка... Не моё... Она не, не подходит под этот вайп. Я думаю, это рублей 600 стоит. Тоже начинающий мувимейкер. Ничего интересного здесь не увидел. Так, моя ставка 600 рублей. и Я думаю, я ошибся максимум рублей 200. Слушай, ну смотри, этот мувик, он немножко особенный. Почему? Потому что это, скажем так, комбинация регионов. А в чем суть? Мувимейкер этот из Украины. То есть как бы СНГ. Заказ был сделан на фивере. Как ты думаешь, сколько он попросил за это? Ah, а, значит он по прайсу делал 920 рублей. Нет, это был самый дорогой увик из всей нашей пачки. Покажи, сколько стоит. 2180 рублей. 2180. Uh, чувак, так нельзя, так нельзя делать. Это... Игорь, верни мне эти деньги. <с mainland> как это могло стоить столько денег? Это обман. Ай, ладно, но ну, это вообще не стоит того. Короче, моя ставка, фивер, это не то, что нужно. Мовики там делают плохие. Вот так у нас получился список. Я считаю то, что лучше не идти на фивер. Заказывать в Европе тоже не стоит. Надеюсь, Европа поймет, насколько в СНГ лучше делают мовики и какие цены здесь, и будет поддерживать наших молодых талантов. Да, а СНГ-штаи мувимейкеры смогут... Хоть немного, но поднять, поднять цены поднять. на свои прекрасные работы. Напишите в комментариях ту работу, которая вам понравилась больше всего. И хотите ли вы следующий ролик? Мы сможем сравнить еще больше каких-либо интересных моментов. Но если тебе этого ролика не хватило, посмотри еще один ролик, где мы смотрели мувики. Он вот здесь. Пока.